Привет, девчонки! В зоне вещания Юлия Рыж и проект Валим из офиса.ру. И сегодня мне бы хотелось поговорить о том, как же сэкономить или где найти деньги на свой новый проект. Ну, во-первых, дам вам рекомендации, которые дают все банкиры и все экономисты, это, естественно, откладывать 10% от того, что вы получаете. Эти 10% вы откладываете в такой кошелечек, где взять эти деньги невозможно и нереально. А для чего вы это делаете? Что первым делом, когда вы получаете зарплату, вы платите себе, вы вкладываете в свое будущее. То есть, получается, какие бы у вас там долги не были, какому государству вы не должны были, например, если вы должны платить налоги, вы 10% забирайте себе на свое будущее и не трогайте их хотя бы год а потихонечку помаленечку эта сумма будет накапливаться и естественно у вас появятся первоначальные деньги для того чтобы вкладывать их в свой новый бизнес а второй вариант это начать платить меньше что это значит а мы Всегда можем найти э, один, по э, разной стоимости, но одинаковый товар. То есть учитесь искать выгоду, платить меньше, получать... Э, столько же, либо больше, даже же привилегий. Могу сказать, что, например, можно научиться торговаться, можно научиться пользоваться купоночными и скидочными сайтами, можно также получать намного больше выгоды от того, что ты не экономишь, а просто ищешь вариант купить дешевле. И третий вариант, это выкиньте, все, что у вас есть. Точнее, не то, что выкинете, а продайте. Посмотрите вокруг. Вокруг нас окружает большое количество тех вещей, которые нам уже на данный момент не нужны. То есть, если мы от них избавимся, то есть, отдадим в те руки, которые не нужны, во-первых, мы выиграем а у нас освободится больше места, а это всегда хорошо, да. и б мы ненужные вещи, во-первых, отдадим тем людям, которые не нужны и заработаем на это деньги. Потому что, в принципе, у у нас очень много того, что нам не нужно. Например, детские вещи, которые у вас были, да, например, от ребенка. Либо, возможно, у вас есть какой-то старый компьютер, который вам уже не нужен, а кому-то он еще нужен. То есть, избавившись от того, что вам не нужно, но нужно кому-то другому, и заработав на это деньги, вы также можете вложить в свой бизнес. Вот первые три рекомендации, которые бы я хотела вам дать для того, чтобы где взять первоначальный капитал, выполняя эти Рекомендации хотя бы первые 3-4 месяца, пока вы собираетесь уйти из офиса, вы уже накопите определенную сумму, которую можно вложить в свой бизнес. Потому что свой бизнесом это не обязательно предприятие, на которое нужно строить, тратить миллионы. Это может быть создание своего сайта в интернете, и тогда это займет у вас от 3 до 5 тысяч рублей. Поэтому э э э не экономьте, получайте от жизни удовольствие и, и э получайте свои деньги при помощи тех рекомендаций, которые я дала. А с вами был проект Валимузофису.ру и я, Юлия Рыж. И до встречи в следующем видео. Пока-пока!